Отличный домашний десерт, домик можно украсить по вашему желанию, мармеладом, цукатами и конфетками, создав более выразительные двери и окна. Готовьте домик с печенья всей семьей. Печенье надо виоложить в три ряда, длина, на ваше усмотрение, блендером готовим начинку из творога, сахара и сметаны, внутри домика поселим бананы, но вполне подойдут и ягоды, другие сезонные фрукты, Заворачиваем домик и охлаждаем в холодильнике, пусть творог застынет, затем снимаем пленку, смазываем оставшимся кремом и посыпаем шоколадом, украшаем сухофруктами или цукатами, печенье размягчится и домик можно будет резать ножом на порции. Список ингредиентов, в конце видео. Доску застелите пищевой пленкой. Выложите печенье в три ряда. В миску поместите творог, сахар, ваниль, сметану. Погружным блендером перебейте все до состояния сырковой массы. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Выложите сырковую массу на печенье. Банан нарезать на кусочки произвольной формы, выложите на центральный ряд печенья. Поднимите вверх края пленки и соедините края, получим домик из печенья. Немного творожной массы оставьте для внешней отделки, хватит 3 столовые ложек. Перенесите домик на блюдо, уберите пленку, остатками творожной массы смажьте внешнюю часть домика. Натрите на терке шоколад, посыпьте им крышу домика. Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество, далее. Печенье юбилейное 400 грамм, творог 400 грамм, сахар 3 столовые ложки, ваниль по вкусу, банан 1 штука, сметана 2 столовые ложки, шоколад 50 грамм, количество порций 8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Жду снова и желаю вкусного дня.